Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Как и обещала, сегодня мы едем на машине на остров Город Каранада. Есть 4 варианта добраться до острова Каранада из Сан-Диего. Поехать по красивому мосту, сесть на паром или водное такси через залив или проехать через 11-километровый полуостров Серебряный берег. Мы решили ехать на остров через мост Каранада длиной в 5 километров. Виды на автомобиле с изящной синей арки культового моста Сан-Диего-Коронада не имеют себе равных. С этого моста видно даже Мексику. Коронада находится в округе Сан-Диего и является одним из лучших мест для жизни в Калифорнии. Жизнь в Коронадо предлагает жителям ощущение сочетания города и пригорода, и большинство жителей владеют собственными домами. Галочка, мы сегодня на острове Коронадо. Вот такой красивейший вид отсюда открывается на Даундаун э, Сан-Диего. В Коронадо много баров, ресторанов, кафе и парков. Остров красивый и отличное место, чтобы расслабиться. Есть огромные пляжи, много отличных беговых, велосипедных и пешеходных маршрутов, много парков и развлечений. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я стою на месте, которое достаточно популярно здесь. Уважают молодожены фотографироваться, сюда приходят туристы, потому что тут виден город Сан-Диего, и это очень красиво. Остров назван именем Каранада. Франциско Васкес де Каранада и Лухан был одним из испанских путешественников, исследователем и завоевателем. Родился он в Испании. 1510 году, а умер в 1554 году в Мексике. Он первый европеец, посетивший юго-запад современных Соединенных Штатов и открывший, среди прочего, скалистые горы и Большой Каньон. Джон Дидрих Спреклс, сын Сахарного Короля из Сан-Франциско, немецкого американского промышленника Клауса Сбрекельса, основал империю транспорта и недвижимости в Сан-Диего в конце XIX и начале XX веков. Он помог Сан-Диего перерасти в крупный торговый центр. Джон Спрекельс покупает все активы коронада Пич Кампани» за 500 тысяч долларов. За исключением частных участков, Шпрекельс владеет всем «Коронадо». Он неоднократно становился миллионером и самым богатым человеком в Сан-Диего. Совершите 15-минутную поездку через залив в «Коронадо». Теперь выезд из двух мест Сан-Диего Бродвейский пирс и конференц-центр. Оказавшись на другой стороне, вы доберетесь до баронной пристани Коронадо, прибрежного рынка, на котором расположено более 25 уникальных магазинов и ресторанов. По данным Совета по общественным экономическим исследованиям, стоимость жизни в Коронадо оценивается в 140% от средней по стране, что делает его одним из самых дорогих городов США. В общей сложности в городе проживает всего лишь 24 тысячи человек, средний возраст которых составляет 37 лет, а средний доход домохозяйства составляет 142 тысячи долларов в год. «Доктор Бич» признал пляжем номер один в Америке пляж Коронада в Сан-Диего. Это широкий песчаный пляж длиной около 2,5 километров, расположенный на фоне культового отеля «Хотел Дел Коронадо». Этот пляж популярен среди пловцов, серферов, загорающих и любителей пляжного отдыха. Остров Коронада, известный своими великолепными пляжами, предлагает ему множество вариантов для веселья на солнце. На острове есть пять гаваней с белым песком, включая центральный пляж Коронада, рынок Фэри Лендинг, пляж Коронада Док специально для собак, о котором я расскажу вам в отдельном видео. Если вы сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти прогуляться. Присоединяйтесь к обществу активных и здоровых людей. В следующих видео я вам покажу собачий пляж и расскажу, как я танцевала у отеля Del Коронадо. Поставьте лайк моему видео и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.